Корреспондент приехала в деревню, чтобы взять интервью у местных. Нашла первую папашу сидеть Ваню и говорит, дед Вань, расскажите какую-нибудь веселую историю про свою деревню. О, сейчас расскажу. Потерялась как-то моя соседка, баба-маня, за грибами пошла. Так мою все деревни искали, пока искали, нажрались, нашли. На радостях и жахнули ее. Ой, дедвань, давай другую историю. Ой, потерялась корова как-то. Мы все деревни искали. Пока искали, нажрались. Нашли на радостях и жахнули ее. Ой, дедвань, давай грустную историю. Грустную. Ох, потерялся я как-то в лесу.